Здравствуй, дорогой зритель! Приветствую на своем канале. Я сегодня беру тему, которая, наверное, интересует каждого на сегодняшний момент. Все мы находимся в условиях изолированности, многие пары не вместе, поэтому мои подписчики постоянно пишут о своих историях и просят узнать, что сейчас, именно сейчас думает о них их девочка, девушка, любимая женщина. И поэтому сегодня расклад будет такой, скажем, ну, как интимный разговор, что ли, где вас двое я буду выражать чувства и мысли девушки, а вы будете смотреть, вникать и, может быть, даже получите удовольствие, потому что, я думаю, карты расскажут все тайные мысли вашей женщины. Хочу поблагодарить всех мужчин, в основном зрителей, у меня мужчины, в основном зрители, за вашу активность, за то, что вы начали подписываться, комментировать. Я начинаю верить в то, что у канала должно быть, конечно, лучшее будущее. и для меня это важно, ваша активность, я уже говорила ранее, и не может не радовать то, что вы начали это тоже осознавать и понимать. А так как э, по законам нашей земной жизни здесь, да, от вашей именно активности зависит, как часто и как много э, я могу для вас снять еще видео. Ну что ж, я вас призываю опять-таки опуститься в ваш космический союз, да, углубиться в него и почувствовать ту непреодолимую тягу к своей девочке, женщине. И мы начинаем раскладывать магическое. Магическую картинку на этом столе. Думаем о ней. Вспоминаем ее глаза, улыбку. У кого-то, может быть, это голос. Может быть, запах своей женщины. Не стесняйтесь, погружайтесь. Можете прикрыть глаза. Чем больше вы расслабитесь, тем искреннее и правдивее состояние вы получите, и тем самым карты смогут считать эту энергетику здесь. Расклад будет авторский. Я использую несколько колод на этот раз. Это будут э, карты Таро Лин Дуглас и чудесные карты. Итак, ее мысли прямо сейчас о вас. Колода Кипер очень говорящая в данном случае. Она поможет понять ситуационное, насколько вы в данный момент находитесь в общей такой атмосфере и могут показать ваш потенциал в будущем потенциал именно взаимоотношений. Также здесь будет видна ваша оценка, опять-таки позиции на сегодняшний час, на сегодняшний день, когда вы нажали на это видео. На обороте колоды, я сегодня смотрю оборот именно Кипер, у нас... Чудесная карта, она называется внезапный прорыв, внезапный выигрыш. Так как здесь расклад на отношения, я могу сказать, что в ваше взаимоотношение с любимой придет ощущение какого-то прорыва. У вас откроется новое дыхание, новая свежесть, новое ощущение друг друга. Вы прошли долгий путь для того чтобы встретиться встретиться уже после длительной разлуки и не заморачиваться можно сказать по поводу каких-то глупых мелких ссор что ли да, вот то что вы когда-то расставались, когда-то прерывали отношения. Здесь в основном такие пары будут э, проигрываться, да. Это уже не влияет на вас. Вы стали мудрее, вы оба стали мудрее, и поэтому карта Саденделт, она символизирует здесь денежный канал, да, прирост денег. Но так как э, в эзотерическом смысле денежный канал – это и любовный канал, то я могу с уверенностью сказать, что поток ваш любовный, он э, и не прерывался, но будет еще мощнее. Он доставит вам новые чувства, новые ощущения себя прежде всего в отношениях. И ваша вторая половинка, она почувствует... Э, вашу заинтересованность э, в ней еще больше. И даже если были какие-то, э, скажем, преграды да, для того, чтобы почувствовать это ранее, она перешагнет, как бы перешагнет через вот эти рубежи, да, через у кого-то какие-то стены были выстроены, непонимание какие-то взаимообиды, все это перешатнется вами, потому что вы уже понимаете, насколько будет ценно ваше возвращение друг дружке. И по-свежему, опять-таки, по-новому сможете оценить то, что вы соединились. Здесь могут смотреть меня пары, также которые находятся в непростом периоде после развода, да? то есть люди для себя что-то осознали, возможно, оценили себя, да? оценили себя в жизни без этого человека да? и поняли, что все-таки было лучше вместе, чем порознь. Здесь вот такой момент очень сильный сейчас вот идет, даже э, карты лежат рубашечками вверх, вы видите. Я вот ощущаю энергетически, что э, в основном здесь пары, которые хотят вновь соединиться. То есть по какой-то причине они были не вместе, какое-то длительное время. Но также здесь есть пары, которые пока не жили вместе, они встречались, но отношения у многих из вас зашли в такое непонятное русло, да, которое привело к вынужденной разлуке. Ну что ж, начинаю смотреть, поворачивать карты. И очень рада видеть первую карту очень важную для позиции именно она, женщина да ваша, это карта императрица. В своих ранее выпущенных роликах, видео, я показывала, рассказывала, что эта карта выходит исключительно в тех раскладах, где смотрят меня люди, переживающие, настоящее, глубочайшее чувство друг к другу, где императрица – это показатель того, что эта женщина для вас самая ценная в жизни, она самая главная для вас в жизни. И даже если эта женщина, к примеру, не с вами, допустим, она замужем или она, допустим, пока не знает, что вы ее любите или, не знаю, вы не признались ей, да, вот. Но она уже обладает качеством императрицы, любимой женщины, главной женщины-мужчины. То есть мужчина, который сейчас меня смотрит, он смотрит этот расклад исключительно потому, что он любит. Это первое, что могу сказать. К сожалению, я вижу, что у вас у многих здесь треугольники, многоугольники. Но вы хотите выйти из этой позиции по карте «Страшный суд». Вот она. Хотите выйти. Видите, новый виток. Карта «Шут». И у вашей визави разбито сердечко. Возможно, этими ситуациями. Возможно, тут многие проиграются ситуации, да, возможно, семерка мечей, были какие-то манипуляции в ее сторону, возможно, были кризисные какие-то моменты. Это позиции прошлого. Но происходит трансформация сейчас у вас и у вашей девушки. Она начинает глубоко переживая прошлое, да, начинает э, постепенно выходить, выходить на новый виток, потому что рядом с картой императрицы обновление, да, вот видите, она совершает новый, более уже осознанный, осознанный поворот в то, что эта позиция была прошлого негативная, и, возможно, она вам стала больше доверять за этот период времени, пока вы в разлуке. Сейчас мы посмотрим ниже далее. Да? Но ну, у вашей, конечно, девочки, у нее сейчас ей тяжело, у нее разбито сердце. Потому что, возможно, по «семерке мечей» от вас мало информации. Вы не удосуживаетесь как-то связаться, может быть, с ней, может быть, поговорить. Может быть, между вами большое расстояние. Здесь много э, проиграется причин. Но я вижу, да, я, к сожалению, вижу, что на данный момент э, есть внутренняя связка между вами. Но в реалиях в реалиях э, нет вот этой эмоциональной разгрузки, да, нет у вас возможности побыть вместе, нету ее. По карте звезда под императрицей я понимаю, что вы на большом расстоянии. И эта женщина для вас, это ваша звездочка, ваша путеводная такая нить в счастливую жизнь. Вот это она. Я уже говорила ранее про эту карту старшего аркана. Вы же проигрываетесь как отшельник, вы углубились. Вот смотрите, вы ушли в поисках вашей звездочки, да, пути к ней чтобы сократить это расстояние. Вы сейчас глубоко в себе, вы сейчас продумываете все, что было в прошлом, продумываете ситуативно, да, вот, а, почему так произошло, почему были такие моменты сложные, как не допустить их, как выйти из этой ситуации. Я могу вас похвалить, что а, вы реально перестали быть да, неосознанным в этих отношениях. Вот позиция ваша в прошлом, вот позиция сейчас. То есть вы были глупцом, да, если так образно, это тоже старший аркан. Стоит обратить внимание, да, на эту позицию, что вы были неосознанны, да, вы, вы действовали по какому-то наителю, рефлекторно. А, возможно, как, как действовали когда-то, да, вот с кем-то в других отношениях, и по тройке мечей, которая здесь центральная, да, выпала в прошлом позиции. Вы поняли, что нужно задуматься, нужно не допускать больше. Вот такого, видите, тройка мечей она переходит в туз мечей, в новое начало. Вы перестаете травмировать сердечко. И ваше, потому что ваше тоже болит. И ее сердечко тем, что по отшельнику начинаете понимать, как выстроить отношения со своей звездочкой. Вот это я вижу сейчас на данный момент времени в этом раскладе. Расклад этот очень глубокий. Здесь много старших арканов. Сейчас я открою остальные две карты. Они очень хорошие, они просто прекрасные вы смотрите к чему вы идете туз мечей вы хотите построить с этим человечком десятку кубков В прошлом раскладе в моем прошлом видео тоже выходила десяточка кубков вы реально понимаете что эти отношения даны вам свыше и они даны вам для того чтобы реализовать самое ценное настоящую любовь которая может перерасти в семью, понимаете, в то, что вы будете счастливы а, не какими-то порывами юношескими, да, вот не адреналиновыми такими подвигами, я не знаю, как объяснить вам, а вы будете создавать, творить уже на более глубоком уровне, создавать свое будущее с этим человеком, десяточку кубков. Это максимальное количество таких кубков любви, которые есть в картах Таро. Вы будете реализовывать уже ваши отношения как э, империю, да? империю, которую вы будете создавать на основе вот этого глубокого, привязанного э, душевного уровня император и императрица. Будете создавать свою империю. Вот что я сейчас вижу. И карта десятка кубков ложится под картой а, судьбы. Вот ваша судьба, вот она. И она уже реализовывается. И это, кстати, ее мысли. Вот подумайте об этом. Она всегда так о вас думала. Она думала, встретив вас, что вы тот самый, тот самый, тот кто ей нужен. Смотрите. Это ее позиция и ваша позиция по отшельнику на данный момент времени. В какой бы ситуации кризисной вы раньше себя не находили, как бы вы не теряли веру в эти отношения, а вы думаете, я не вижу, какую теряли, конечно, вижу. Пятерочка мечей. Что означает эта карта? Она говорит о том, что вы хотели победить, дать давление на этого человека, да, на нее, то есть любой ценой. У вас было такое ощущение, я вот прав, только я прав, только так должно идти, как я решил, здесь и сейчас. Сейчас вы пересмотрели эту позицию, вы поняли, что человек, который рядом с вами, он настолько, знаете, чувствует вас чувствует каждую какую-то мелочь, каждую фразу вашу, глубоко в сердце ее воспринимает. А почему глубоко воспринимает? Да потому что любит вас, потому что важно, насколько вы взаимодействуете. Именно не то, что вы говорите, да, не то, что ваш ум говорит ментальный, да? Не то, что вы принесли от остального мира общения с другими людьми, иногда агрессивными, раздражительными, а то, что вы чувствуете конкретно к этому человеку. Ведь считывает каждый человек, который любит, он считывает отношение к себе. Так вот, вы поняли, насколько важно не пускать в свое сердце а, других людей, их раздражение, их какое-то неуважение, к вашему союзу, и вы уже больше этого не допустите. Почему? Да потому что вы это поняли. И поняли это в разлуке. Об этом говорит вот эта вторая линия. Здесь прекрасные карты с позиции женщины. С вашей же позиции я вижу, что вы прошли определенный урок по вот этим вот двум арканам, да, старшим. Это судьба и отшельник. Вы прошли трансформацию, вы поняли, что жить с разбитым сердцем и ей, и вам дальше вы не хотите. Поэтому тоз Мечей – это новое начало, новый виток того, что будет в будущем. А в будущем у вас, я уже сказала, будет прорыв, прорыв отношениях. Здесь на карте образно такой, знаете, игровой, ну, казиношный как бы, автомат, и из него вылетает джекпот. Вот что вы поняли. А если вы это поняли, ощутили в астрале, то это уже есть в реальности. Вам осталось только это реализовать. Как это реализовать? Мы сейчас посмотрим на карта Кипер, вот этот нижний ряд. Может быть, здесь будут какие-то советы конкретные, может быть, здесь будет э, картинка, знаете, как вот Давайте я начну открывать и трактовать. Да, реализовать нужно через путь, через ваш активный путь сокращения этой дистанции. Между вами огромное расстояние. Вот она, ваша императрица. Вот она, видите? К ней нужно приехать, прийти. Прийти с чистым сердцем, с чистым порывом. С... Она ждет от вас. Ее мысли сейчас, она ждет от вас, что вы никогда не будете ей давать ощущение, что вы отошли в сторону. Вы очень долгое время по вот этой карте «Длинный путь» не давали ей осознание того, что вы пара. То есть... Это ее мысли насчет императрицы, да, что вот в эту секунду, здесь и сейчас я хочу быть с ним. Вы же транслировали, что эти отношения как бы для вас важны, но не особо важны по карте шут-глупец, понимаете? И вот после отшельника вам, вам карты показывают только через эту дорогу к ней, без лукавства, без притворства, без, а, без трусости да, какой-то такой вот мужской, что я покажу свои чувства. Да если вы их покажете, женщина, она, она оценит вас, она оценит вашу искренность, она оценит вашу, вашу душевность. Понимаете, она поймет, что те маленькие заморочки, те небольшие минусы в вашем характере – это такая мелочь, потому что вы чудесная душа, прежде всего. Для женщин, вот для нее, для конкретной этой женщины, для нее важна ваша внутренняя сторона, ваша натура. Так как внешний облик вот такого матча, она и так видит. Она видит ваши бицепсы, она видит ваши трицепсы. Она все это видит, вникает. Вы ей нравитесь. Вы можете больше не показывать вот эту мужскую, знаете, силу. А которая касает, касаемо да, э, самоутверждения. Потому что для женщин работает немного другая картина. Чем откровеннее вы покажете себя в отношениях, тем эта дорога будет быстрее вами пройдена. Именно дорога друг к другу. По картам Кипер. Следующую карту открываю. Здесь карта, опять-таки, дорог изменений. Видите, две карты дорог. Вы садитесь в автомобиль, складываете туда ваши любимые чемоданы и приезжаете. Все очень просто. Приезжаете для чего? Чтобы создать то, ради чего вы воплотились. Ради чего вы смотрите этот расклад? Создать вашу мечту. Воплотить ее, чтобы больше не, не ощущать себя... Одиноким в этой жизни по карте отшельник, которая сверху. Вы больше не одиноки, вы приехали. Вы поставили все точки над «и», вы разрешили все конфликты. И она вам верит. Да, она показывала по тройке мечей, что она вам не доверяет. Показывала. Но она гордый человек. Она не могла вам не показывать недовольство. Потому что в глубине души она была очень расстроена. И по карте «Тройка мечей» даже плакала из-за вашего расставания. Но она этого не показывала, возможно, там через фотографии в соцсетях или через знакомых. Она не показывала, какие больно и одиноко. Но поверьте мне, вот этот средний ряд, вот, кстати, кипер открываю, главный мужчина. Кто приедет к ней? Ее главный мужчина. Вот как карты Кипер говорят. Вы Это вы. Вот такой красивейший мужчина здесь. Смотрите, в шикарном костюме. Я знаю, что вы любите, когда она на вас смотрит, как на джентльмена, как на героя своих снов. Вы здесь просто красавчик. Но вы же такое и есть, я знаю. Даже если вы себя сейчас находите в позиции... Я не очень хорошо себя чувствую, у меня там, не знаю, нет настроения, я обленился, я там не занимаюсь спортом. Поверьте, для нее вы вот такой. Потому что вышла эта карта, она центральная. Императрица и главный мужчина. Вы император. Что может быть для расклада? Что может быть важнее? Здесь нет Понимаете, здесь нет больше никого, ни одной другой фигуры. То есть нет ни соперников у вас, ни каких-то чужих людей, которые, допустим, вам мешали. И у вас, возле вас, смотрите, карта «Мэридж». Помните, я говорила, десятка кубков, свадьба, построение своей империи. Двойная карта, можно сказать, свадьбы выпала. Я очень рада это увидеть. И ведь эта позиция, заметьте, ее была, ее мысли, а это ваши мысли. Вы хотите одного и того же. Вы как будто бы сейчас на этом столе попросили у девушки, ну как бы ее руки, да? Возможно, у ее отца попросили руки. Может быть, вы стесняетесь это сказать. Но карты за вас это уже сказали. Представляете? Вот карты сказали, молча сказали. Осталось набраться храбрости, смелости и не бояться, что вам откажут. Ну и заканчивается ваш период голода друг по другу. Карта парти, карта бедности. Знаете, такой когда человек не может найти себя в этом пространстве без любимого, без любимой. Уходит это все. Вы переживаете эйфорию от того, что вы вместе. Вот, вы вместе. Вы соединились. Цель моего расклада, цель моего видео – показать вам. Вот это вы. Вот такие красивейшие люди, вот такая красивейшая пара. Императрица, Император, и вот вы вместе. Это ваш день. И я очень рада была помочь всем, кто меня смотрел. и Я знаю, как важно это для вас. Я знаю, что вы мне напишите очень много комментариев о том, насколько здорово прошла ваша встреча. И как было легко говорить, и как было легко как вы, может быть, даже всплакнули, ну, эзотерически, да, над тем, что так долго занимались глупостями, да, так долго не могли увидеть это все, э, услышать себя, услышать ее. Вот давайте возьмем карту, да, смотрите, королева кубков, при вас я брала, кто такая королева кубков, любимая женщина, она любит вас. Она чувствует, что вы ее любите. И она знает, что в вашем будущем это уже есть. Ее мысли на сейчас о вас. Мысли такие. Я его очень жду, люблю и хочу быть с ним. Не забываем подписываться. Не забываем Говорить любимым женщинам вовремя эти слова. И вы увидите, с какой легкостью к вам в жизни будет приходить удача. Ее мысленно сейчас. Я люблю этого человека. И королева Кубка ждет тебя. Пока, мой дорогой зритель, жду от тебя подписок, комментов счастливых историй до свидания